С момента последнего ролика на этом канале произошло довольно-таки много событий. В сети с бешеной скоростью распространяются фейки о шестой части GTA. Именно поэтому информацию обязательно нужно проверять. И сделать это довольно-таки непросто. Именно поэтому в телеграм-канале нашего канала Zulfat Squad мы публикуем только, на наш взгляд, достоверную информацию. Поэтому если ты хочешь быть всегда в курсе новостей, ссылочку в описании. Буквально на днях в сети появилась новая информация о GTA 6. И судя по ней, как оказалось. GTA 6 была готова уже на 70% еще в 2020 году, однако Rockstar Games почему-то полностью перезапустила разработку игры. Более того, упоминается даже причина того, почему это было сделано. Как говорится в новости, огромная работа над GTA 6 велась уже давным-давно, и в середине 2020 года, GTA 6 действительно была готова примерно на 70%, и она уже могла выйти в 2021, однако Rockstar Games резко изменила политику в отношении новой игры. Говорят, у этого поступка было несколько причин. Инсайдер, который поделился данной информацией, рассказал, что его команда долгое время анализировали рынок видеоигр. Ну и безусловно, особенное внимание уделяли и GTA 6. Они любезно с нами поделились одной из причин, почему GTA 6 была, грубо говоря, перенесена. Среди одной из причин, инсайдер рассказал о критике заданий в RDR 2. Якобы студия Rockstar Games не хотела выпускать еще один клон RDR2 только в современной реальности с очень длинными и в какой-то мере утомительными миссиями. То есть они сделали уклон на экшен и на очень быстро и стремительно развивающиеся внутриигровые события. Видимо, по словам данного инсайдера, GTA 6 будет эдакий боевик с захватывающим сюжетом и повышенной динамичностью. Все это в кубе с навороченной графикой, как лично я считаю, сделают шестую часть Grand Theft Auto. Самой лучшей частью из всей серии. В сети также появился еще один инсайт, говорящий о том, что в GTA Online выйдет еще одно огромное обновление прямо перед началом маркетинговой кампании по GTA 6. И некоторые источники утверждают, что в данном обновлении для GTA Online добавится какая-то часть из Liberty City. Хоть данный инсайт и форсится, я думаю, что к нему лучше относиться скептически. На данный момент все эти новые. Пусть это просто инсайдерская информация, которая в действительности действительно может быть похожа на правду. Однако является она достоверной или нет, мы узнаем только спустя некоторое время. Друзья, обязательно подписывайтесь на этот канал, ролики выходят практически каждую неделю. Все ссылки на меня в описании. Еще увидимся. Посмотри как едет мой мэр. за рулем я, молодой ферзь, номер гаяр, 66. Трифлекс Посмотри, как едет мой мерс За рулем я молодой ферзь Номер накоя ярче 166. Запоминай нашу Трифлекс